Пилатес – это гимнастика, созданная специально для реабилитации позвоночника. Цель занятия Пилатес – это развитие силы и укрепление мышц при максимальном удлинении корпуса от макушки до копчика. Пилатес – это гимнастика, которая подходит абсолютно всем людям без каких-либо ограничений и какой-либо физической подготовки. Тренировка по Пилатесу всегда начинается с разминки. Нужно тщательно разогреть и подготовить все мышцы. Разминка обычно начинается с верхней части тела вниз разогреваем мышцы шеи верхнего плечевого пояса корпуса и ног в пилатосе очень важно правильное дыхание Очень важно освоить технику дыхания пилатес. Обычно это удается не сразу. Дыхание верхнее, грудное, живот втянут и не выделяется при вдохе. При выдохе грудная клетка также не выдается вперед, а развигается в стороны. Вдох происходит через нос, выдох через рот. Дышите легким, ни в коем случае не животом. Цель занятия пилатес – это развитие силы и контроля над мышцами при максимальном удлинении тела. При выполнении упражнений растягивайте корпус от копчика до макушки see. Ноги во время упражнения должны находиться в позиции пилатес. Это означает, что ноги слегка раздвинуты наружу в тазобедренных суставах. Носки разведены в ручку, колени выпрямлены, но расслаблены, не заблокированы. При этом расслаблена передняя поверхность бедра. Лопатки во время занятий нужно плотно прижимать к ребрам. Это поможет вам избежать перезагрузки мышц шеи и верхней части спины. Чтобы достичь правильного положения лопаток, необходимо свести их к центру спины и опустить вниз копчику. Во время упражнений пилатыс грудная клетка не должна подниматься вверх и выпячиваться вперед. Ребра должны двигаться по направлению вправо и влево от боков. Во время выдоха ребра опускаются к бедрам. Стабилизация грудной клетки особенно важна во время вдохов и при подъеме рук. Одно из самых главных правил в технике Пилатес – это сохранить вытяжение мышц во время их напряжения. Сама техника пилатес противоречит общепринятым понятиям о физической нагрузке. Тем не менее, техника пилатес позволяет избежать боли при выполнении упражнений. Все упражнения пилатес выполняются таким образом, что позвоночник находится в естественном положении. Естественный прогиб позвоночника позволяет добиться наилучших результатов. Для занятия пилатес необходимо выбирать удобную, не стесняющую движение одежду. Более всего, для выполнения упражнений пилатес подходит облегающая, но не сковывающая движение одежда. Одежда не должна мешать следить за правильностью выполнения движений. Выполнять упражнение пилатес нужно босиком или в носочках. Это необходимо для того, чтобы мышцы голени и стоп полностью участвовали в работе. Сам метод пилаты соснован на центрировании и тренировке тела. Нагрузка направлена прежде всего на глубоко расположенные, некрупные, более слабые группы мышц, которые служат для поддержания правильной осанки. В упражнениях пилатес нужно плотно сжимать ягодицы. При этом не выводите таз вперед и не отрывайте его от пола. Это касается выполнения упражнений лежа. See Например, в положении лежа расстояние между поясницей и полом не должно превышать ширину ладони. Прогиб поясницы должен быть естественным. Если ноги во время упражнения согнуты или подняты, то поясница естественным образом прижимается к полу. Не надо этому препятствовать, поясничный отдел должен оставаться плоским. Занятия пилатес очень показаны для реабилитации после аварий. Очень важно профессиональное введение в методику Pilates, чтобы избежать ошибок в движениях и самое главное в дыхании. На этом наша тренировка окончена. Смотрите нас в следующих сериях, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока. До встречи.